Здравствуйте, я Татьяна, мне 50 лет, я из Киева, работаю учителем уже больше 30 лет в школе, в обычной государственной. И где-то к началу карантина, когда мне как раз исполнялось 50 лет, начались очень серьезные проблемы со здоровьем. Сидим дома, делать нечего, и попадается мне книга, которую мы читали. Подругами мужчина и женщина Анатолия Александровича Некрасова. Именно с нее начался мой э, путь к моему здоровью, к моему изменению, к моему пути к самой себе. Где-то к лету я поняла, что хочу больше, чем просто читать книги мастера. Мне недостаточно только чтения, и хочется больше живого общения и видения и понимания его мировоззрения, изменения своего. И когда, как только я узнала о марафоне «90 шагов к здоровью», я не верила, что с моими хроническими заболеваниями можно что-то изменить на самом деле, но все таки пошла на него, и именно с него, с этого марафона, начался мой путь к здоровью. Ну, чтобы понимать, что у меня было, первое намерение мое было просто жить, дышать,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 Марафон перезагрузки за 2020, 2020 год. Сейчас прохожу активацию 2021 года. Хожу по радостной стороне жизни. Вокруг меня только радостные и счастливые люди. И мне очень хочется, чтобы все люди на нашей планете были так же счастливы и здоровы, как и стала я. И для того, чтобы больше понимать в этом, я начала обучение и на курсе «Гармоничное развитие Личности». И что будет, посмотрим, когда я его закончу. Вот так чудесным образом меняет обучение в нашей Академии. Благодарю за это мастера Анатолия Александровича, всю команду, всех преподавателей, всех кураторов. Потому что идет не просто обучение, а обучение через жизненные ситуации, через общение. И огромная поддержка идет, кроме того, в каждом курсе через чат участников и преподавателей. Благодарю.